Самая дорогая земля И за область высокие налоги 2 тысячи за сотку Это один из самых высоких областей У меня 5 соток, я в своей пенсией должна платить 10 тысяч За 5 соток земли Ну вы представляете, что это маленький кусочек А куда идут эти деньги? Они идут на разруточный чиновничий аппарат Который только, их и, только и видит Чтобы тратить их на себя Ничего не делается Для микрорайона у нас течет дорогая вода. Если мы за воду за кубометр платим 38 рублей, то Москва, которая берет у нас воду, платит 30 рублей за тот же кубометр. Да. А вода у нас ржавая, оставляет желать много лучше. Не фильтруется ничего. Часть делаю обращение к руководителю фракции ЛДПР в Государственной Думе Федерального Собрания Жириновского Владимира Больщина. Обращаюсь к вам от имени всех жителей Мытищинского района, города Королёва и ближайших районов города Москвы с просьбой остановить уничтожение Национального парка Лосиный остров и запретить строительство торгово-развлекательного центра. Просим вас сделать депутатский запрос. Более того, собирается строить многоэтажные дома, как вы знаете. И надо отдавать себе отчет в том, что в эти многоэтажные дома такие люди, как вы, как я, не поедут. Будут жить люди с не очень хорошим достатком, что приведет опять же к ухудшению криминальной ситуации нашего поселка общего дружба. У нас на территории нашего садового товарищества, на участке 88, проживает цыганская семья, которая много-много лет занимается торговлей наркотиками. Завалено наше товарищество шприцами. Находят трупы умерших от передоза. Милиция не делает ничего. Пускай поднимут Купикай нам на хотя бы. Я, я просила, Я хотела бы сказать про наш ночной магазин, который торгует круглосуточной водкой. Круглосуточно. Тут и драки, и пьянки, и убийства. Все есть. Вот он, вот здесь. 24 часа. Как его мармалир, этот мраморные памятники, что там делают, не знаем. У нас настолько даже вот пластиковые окна мыть, невозможно. Кислота на, на рамах Невозможно даже отмыть. Ну что это такое? Столько лет живем, задушили нас кислотой, вот этой гадостью разной. Невозможно жить уже стало. Шум круглые сутки. Окно невозможно. Полностью согласна, что милиция у нас абсолютно не работает, не работает. на нашем поселке. Они насмехаются, когда их вызываешь по какому-то а, поводу. Поэтому я не знаю, как тут бороться. Но это уже, тут ничего не сделаешь. Только если не. Они сами не столкнутся с этим, когда их бьют по башке по темным улицам, когда их. даже тоже пенсионерка, она пенсию получать, я ее должна сопровождать в Перловку, потому что здесь неизвестно, кто тебя подкараулит и даст по башке, какой гастарбайтер или какой бездельник, который здесь болтается по улице целыми днями, непонятно сколько. А сколько в Перловке у стариков поднимали перерыв? Да, и это мы создаем только криви. Действительно, мы перестали ходить на выборы. Ну что это за выборы, если 16% пришло в прошлый раз, а 100% проголосовали за определенного кандидата? 700 человек должно было в школе проголосовать, проголосовали от силу 200. Это разве правильно? Все идут это самое голосовать против, я помню, до самого Мурашова. Спрашивают, ты, ты за кого? Ты за кого? Ой, только не Мурашова, только не Мурашова. 96% победил Мурашева.